Добрый день, коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим клиническую ситуацию удаления зуба по показаниям с одномоментной установкой имплантата и с потерей вестибулярной картикальной пластинки по причине либо первичной, либо вторичной дегистанции. Иногда такая клиническая ситуация встречается, когда поверхность корня сращена с вести с тонкой вестибулярной картикальной пластинкой, при каких-либо ортодонтических аномалиях в патологиях. Согласно принципам отравматичности, мы удаляем зуб, остро отслаивая периодонтальные волокна и рассекаем их таким образом. Удаляем зуб, соблюдая принципы травматизма. Делаем киритаж лунки. Визуализируем вестибулярный дефект. И начинаем готовить переимплантное ложа для имплантата. Естественно, имплантат мы устанавливаем в более оральную стенку. Согласно протоколу сверил в зависимости от выбранного диаметра имплантата. В данной клинической ситуации вам подойдет имплантат с агрессивной резьбой. Приступаем к установке имплантата. При достижении высокой степени стабильности мы можем либо использовать одномоментную нагрузку на имплантат, немедленную нагрузку как таковую, либо установить формирователь десны. В данной клинической ситуации мы установили в формирователь десны. Мы приступаем к препарированию принимающего ложа для остеозамещающего материала мембраны в области устранения вестибулярного костного дефекта в позиции ранее установленного имплантата. Вот таким вот образом мы подготовили карман. Полнослонный, он не расщепленный. Под расщепленный э, туннельным методом слизистым костичным лоскут мы заводим сначала барьерную мембрану из твердой мозговой оболочки логинного происхождения фирмы Леопласт.